Видео, где вас обучают работать голыми руками против ножа, в интернете, наверное, только ленивый не записывал. Не удержусь. Хотел сказать несколько слов. Ну или не несколько, как получится. А я давно хотел снять короткий ролик про то, как люди упорно продолжают учить работать голыми руками против ножа. Когда я этот ролик хотел записать, мне хотелось сказать, что 90% или там даже больше абсолютно не понимают. Или понимают, но специально делают так, чтобы не понимали их ученики, что именно к чему именно это приведет? Ну, когда я сегодня не поленился, открыл YouTube, то я увидел, что там не 90, там 100% тому, чему учат. Не дай бог попробовать повторить в жизни. Все, что там показывается вне раздела, такого я не нашел. Это разрыв дистанции, бегство или какая-то статическая быстрая работа со слабо вменяемым наркоманом, да, каким-нибудь, то все, что касается динамики ножевого боя и рукопашного боя, мы каждый раз будем натыкаться на те же самые грабли. Так вот, видео, где вас обучают работать голыми руками против ножа, в интернете, наверное, только ленивые не записывают. Причем люди, я не знаю, насколько они там... Далекие экспорту или близкие, которые это записывают. Ну, думаю, там есть известные всякие фамилии всяких там русских стилей, всяких там систем, где можно работать. А плоскость ножа, ладонью там и так далее. Вам легче будет всегда убрать нож. Поэтому вы все время контролируете плоскость. always control the plane of Все это фигня. И фигня это одно дело, если это я заявляю. да, Мало ли кто скажет, да чего он там болтает, там ну, занимается своим живым боем, пусть занимаются. Но у меня есть для вас один аргумент, что живум боем я занимаюсь уже с девятого года, 16 лет. Много где был, много видел спортсменов, много видел фехтовальщиков, много видел людей, которые владеют ножами. И почему я все сейчас сказал, что все это в зале фигня. А потому что нигде, ни разу, ни на соревновании, ни на открытом коваре, ни на каких-то уличных поединках, где мы спарринговались, я ни разу не видел, чтобы что-то из этого всего каскада неимоверного, там тысячи приемов против ножа, получилось бы в жизни. А это, как вы понимаете, стоит задуматься, это не слова Демушкина уже, а это уже но опыт. Если вы где-то в ютубе сможете найти, где на соревнованиях хоть что-нибудь сделали из того, что нам показывают голыми руками или там с ножами, перехваты вот этих рук, вот эти заломы и так далее, то ну, пришлите мне и мы вместе поглядим. Я пью женщин детей Потому что я красавчик Потому что я сильней И они не могут Сочитать мне женщин детей Я сейчас остановлюсь кратенько на всех этих техниках. У них э, ассистент тут не готов, то есть мы драться сейчас не будем. Я просто покажу, что все эти приемы, которые показывают, и потом, я думаю, в нарезке мы это покажем, все приемы против ножа руками действуют практически только в одной плоскости. Это одиночный удар. Причем человек при этом почему-то проваливается и бьет до самого конца. То есть, либо он бьет то есть, четко вот так, я бью детей. либо он бьет четко вот так. Некоторые там видео даже наскакивают, зачем-то не вот так человека. Я бью детей, потому что я красавчик В любом случае это всегда один статичный какой-то удар, какое-то движение. И после этого нам показывают чудеса техники. Там, переходы, перехват. Захват, перехват сделали, поломали, сложили, обратно все. Вылетают ножи, там человек падает и так далее. Ну понятно, что в зале это все здорово. Покажите мне на соревнованиях, во-первых, вообще если человек хоть чуть-чуть техника -чуть техникой фехтования знаком, для чего ему? такой удар и тем более еще часто на видео он еще и равновесие стянется когда туда к нему зачем-то куда-то я сейчас не показывая никаких связок никакой толком работы а ножом который поменяют да люди которые владеют покажу всего-навсего несколько базовых элементарных ударов объясню в чем суть смотрите начну я с того что люди которые приходят на живой бой подавляющая их часть тоже чуть-чуть знакома с рукопашным боем. Вообще, что это, как это и так далее. То есть, все чем-то занимаются. Вообще, люди спортивные, привыкли чем-то чуть-чуть заниматься, да? Это первое. Второе. Все люди, которые знакомы немного с фехтованием, отлично понимают, что в фехтовании, помимо удара и действий каких-то руками, основную массу движений и уклонов составляют ноги и корпус человека. То есть почему-то во всех роликах про ножок про это вообще не уделяется. Человек на ногами либо бежит зачем-то на него, упирается в него, либо стоит статично и наносит удар. Любой, кто знаком в фельдовании, понимает, что дистанция в ноже, центр тяжести и работа идет, ну помимо ног, важнее только голова, наверное, как в любом единоборстве, но ноги занимают очень большую часть из всего ножевого боя. То есть так же, как и в боксе, так же и ноги здесь очень важны. Здесь даже ноги более важны, чем в боксе, потому что мы с одной стороны не можем пропустить джеб, то есть ни одного случайного удара, да, потому что для нас любой удар в боксе этот джеб, в ноже это будет тяжелая травма. Соответственно, мы джебы не пропускаем. Мы дистанцию контролировать должны еще четче, чем боксеры. Так вот, смотрите, просто... Ну, вот так вам поднимить. Самую простую вещь. К сожалению, нож там жесткий, нету сейчас мягкого ножа. То есть может быть немного сильно ударил. Смотрите, вот буквально, то есть, стоит ножевик, да, подготовленный. И против него, ну, любая, есть там стойка рукопашника, да, длинная немного, есть там поежатая, там, в степе, там некоторые, да, там стоют ну вот мы допустим ножики длинная стойка самое простое смотрите никаких комбинаций никаких секретных ударов не показываю смотрите вот мы встали вот я выхватил нож отсюда смотрите удар какой был сейчас где можно перехватить мою руку в этот момент было вот я даже ее подвел с любой плоскости вывел, вот нанес удар то есть в этот момент, вот если вы поглядите, все ролики работы против ножа, вы поймете, что перехватить руку я сюда вернусь в свою же позицию. То есть перехватить ничего было невозможно. Я бью и детей, потому что я То есть учить человека перехватывать отсюда нож, если я ему бью. Если он прижался к себе, я буду уже наносить удар в туловище, если он дистанцию руки поезжал. Но если вот он руки не поезжал, то есть либо в эту, либо в эту руку То же самое, элементарнейший одиночный удар Без всяких комбинаций То есть отсюда Где можно было перехватить руку Вот вы встали, вот вы нанесли удар Перехватить руку нигде нельзя Далее, с этой стороны сюда Вот смотрите, показывает тоже удар Абсолютно, то есть Одиночный, без всякой подготовки Без кого, да, удар по руке Где можно было Перенахватить опять руку То есть, естественно, дистанция То есть тоже будет И выход, и ход Будет это самое У меня, соответственно, это Ну и ножом от себя То есть, когда нож выводится лезвием к себе То есть, соответственно, удар уже близкий и, опять же, без изменения позиции То есть, я встаю в стойке он стоит из своей дистанции я бью Видите, да? Понятно, что ничего вы тут в перехвате в плане моего Вот если я так буду бить, да? Может, он там, там тянуться, да? Ну, может он там, да схватит, потянет, вывернет, рычаг сделает Ну зачем? То есть для меня абсолютно как для человека знакомого с сектованию никуда туда лезть не надо Ничего руками тут не сработает Ничего схватить, перехватить тем более там показывать показывают там, ладонью, мы по лезвию ножа, там скользим, плашмя, чтобы он вот это... Ну какое лезвие ножа и куда вы будете скользить отсюда, да? Никуда. То есть удар будет занимать там долю секунды буквально. Вот. Это, я говорю, не касаемо вообще никаких связок, никаких переходов. Потому что удар, он у профессионала, он никогда не один. Понятно, что никто, во-первых, тянуться, да, нарушая равновесие к вам не будет. Никто не будет делать такие амплитудные удары без подготовки. Они есть, да, амплитудные. Когда человека там корпусом, например, куда-то оттесняют, вот он стоит там, создают ему, чтобы он уклон сделал там много. И вывели в ногу, например, да, есть. Но опять же, я говорю, перехватывать здесь ничего не получится. Опять а смотрим видео, наслаждаемся. Но самое главное, учите эти 10 тысяч приемов в зале у себя. Никак не пытайтесь повторить на улице. Убьют. Мне один знакомый рассказал, что, оказывается, врачи могут не все. Некоторых не спасают, поэтому будьте осторожны. Вот. не надо надеяться, что скорая помощь у нас поедет быстро. Вот, и вас спасут обязательно, поэтому дергайтесь аккуратно.